Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. Здесь мы зарабатываем криптовалюту в интернете бесплатно и на криптовалюте. Так, ребята, есть важные новости. Посмотрите, пожалуйста, это видео, потому что это очень важно. Важно для тех людей, которые хотят получить токены этого проекта, в, ну, в котором мы принимали участие. Что нужно сделать для того, чтобы получить? Всего-навсего надо указать вашу почту, почту указать именно ту, на которой вы забирали этот аирдроп, именно на вот этом сайте, помните, да, вспоминайте, если не помните, то есть ту, с которой вы участвовали, и ту, и кошелек, тот, на который вы тоже участвовали. Вы перейдете на Marketplace, у вас будет все вот так. Что надо сделать в первую очередь? Нужно как бы залогиниться под той почтой. Но для начала вам нужно вот здесь подключить кошелек. Нажимаете Connect Wallet. И э, что там у вас в MetaMask или что у вас будет. Э, подключаетесь. И у вас должно вы выбросить такое всплывающее окно. И вы должны ввести там ту почту, на которой вы участвовали ну на вот этом сайте. Когда регистрировались на Airdrop. Э, дальше вы попадаете уже к себе в кабинет после этого. А, и подождите. И почту вводите, а потом, по-моему, пароль придумывайте уже после этого. Как-то так. Ну, вы поймете. Ну, в общем, такая строка здесь будет, ребята. И там будет написано, что вы должны подтвердить вашу почту и телефон. Вы нажимаете где-то вот здесь, да, и вспл обратно всплывающее окно, где вы нажимаете, там, прислать код, get-код, по-моему, вам приходит код и... На почту мне прилетело в спам, вы его вводите в это поле, нажимаете подтвердить, дальше просто обратно такое всплывающее окно, поле где-то тоже в этом районе, и вы просто вводите номер телефона. Все, самая главная тема и мысль, что если вы хотите, если вы попробуете именно заклеймить свои токены, которые вы заработали, и свои, свою NFT, то вам нужно для этого до 2 числа подтвердить почту и телефон. Все.